Здравствуйте, с вами лаборатория диагностики, и это наш видеообзор сканера Scandog Compact второго поколения, предшественником которого был Скандок VLAN, который многие из вас знают, многие успешно на нем работают до сих пор. А данный прибор стал более компактный, получил меньший размер. Аппаратно стал поддерживать протокол J2534, что позволяет его использовать не только как сканер, но и программатор, соответствующим ПО, над которым работают как сторонние производители, так и производители Scandoc Compact. Далее комплектация не изменилось здесь все так же, шнурок для того, чтобы носить кондо компакт на шее, и флешка, ключ с программным обеспечением, который устанавливается в компьютер. Переходим на рабочий экран программы, что мы здесь можем увидеть. Мы видим широкую линейку поддерживаемых автомобилей, здесь есть и автомобили американского рынка, Автомобили европейского рынка, корейского, азиатского, российского рынка, что не может не радовать Рабочие экраны, да, которые вы сейчас видите, видите коммерческий транспорт То есть, если ваш сервис позволяет принимать большие автомобили, это тоже большой плюс, что вы можете обслужить с помощью сканера для легковых автомобилей, коммерческий транспорт работу данного прибора мы вам покажем на примере автомобиля Nissan X Trail. Для удобства можно выбрать из истории подключения марка, модель, год вот блок управления и так далее. А можно с самого начала переходим по модели Nissan, далее выбираем соответствующую машинку. Сегодня это X Trail приехал там в лабораторию. И далее уже блок управления и автомобиль. Можно попробовать автопоиск, но, как правило, автопоиск работает на автомобилях старше 10 -го года адекватно. Если он сейчас быстро не найдет, мы переключимся в Я думаю, так скорее всего мы и сделаем. Просто достаточно знать, что автопоиск здесь имеется. Но, зная информацию об автомобиле, год выпуска марку. Гораздо быстрее и функциональнее будет выбрать из предлагаемых автомобилей меню сканера. В ручном режиме сейчас пойдем. Двигатель это MR20. Пожалуйста, начинаем подключение. На экране мы видим процесс соединения с адаптером и процесс соединения адаптера с автомобилем. Это очень удобно, потому что в некоторых ситуациях просто... Определенные сканеры выдают информацию, что связь не удалась. А дальше уже вы сами гадаете, то ли до сканера. Сигнал не доходит, то ли от сканера до автомобиля. Здесь наглядно видно это преимущество. Так. На экране можно увидеть коды ошибок. Не смущайтесь, что здесь английский язык. Я вам сразу скажу по опыту. Скандок ⁇ это один из лучших в плане русификации сканеров. Некоторые ошибки, которые не переведены, они очень легко интерпретируют. Первичная система зажигания, обрыв. Пожалуйста, дальше мы увидим поток данных параметры, которые можно увидеть в виде таблички, в виде списка, в виде такой вот таблички. И, естественно, в виде схемы. Это самое интересное в виде схемы. То есть наглядно можно увидеть расположение элементов в системе управления двигателем. Состояние первого датчика, второго, то есть все это упрощает беседу с клиентом и, и при объяснении, в нашем случае, ученикам, диагност. И визуально воспринимать информацию гораздо приятнее, так как каждый элемент, который здесь нарисован, он активный, всегда можно на него навести мышкой и увидеть его текущий параметр. Они а искать где-то в списке в 10-м, где он находится, как это обычно бывает в других сканерах. Мы видим дополнительные возможности на экране представлены. Так, ну вот мы пробежались по основному меню. Можно, как в румусканере, очистить, сохранить неисправности, очистить с блока управления и так далее. На этом мы останавливаться не будем. Вся история подключения она у нас на экране сканера, Видно, Пожалуйста, это последнее подключение. Самое интересное, про лицензирование, которое в этом сканере предусматривается. Следует сказать, что те преимущества, тех преимуществ, благодаря которому большинство диагностов все больше и больше выбирает этот сканер, одно из них это именно лицензирование. Изначально вы можете приобрести данный сканер в базовой комплектации, который будет содержать только отечественные автомобили и Поддержку протокола ОБД 2. В последующем через интерфейс программы либо по телефону, связавшись с дилером, вы можете активировать марку, предварительно оплатив ее. В течение нескольких часов она у вас появится. Дальнейшее обновление этой марки бесплатно. Обновление всех марок, которые активированы на вашем сканере, они будут обновляться бессрочно, бесплатно. Также отечественные автомобили в нем поддерживаются. Среди конкурентов данного сканера ни один другой сканер этим похвастаться не может. Все это делает сканер скандок привлекательным и одним из самых актуальных сканеров на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо. Очень важное замечание. Данный сканер поддерживает работу в режиме устройства J2534. Это очень важно на сегодняшний день, потому что все программы дилерские, они работают по данному протоколу или по близкому к нему. И на сайте есть описание, как перевести этот сканер в режим работы G2534. Я думаю, мы отдельный обзор на эту тему сделаем. Да, когда будем говорить про функции программирования, да? но так как это все-таки изначально диагностические его характеристики рассматриваем, поэтому об этом протоколе говорить долго не будем. Приобрести данный сканер, увидеть его в работе, вы всегда можете в нашей лаборатории. Подписывайтесь по ссылке ниже и будьте в курсе.